Всем привет! Просматривая список связанных организаций, я обнаружил, что на канале не хватает рассказа об одной из самых важных из них. Это ТВП или теперь все путем. Ведь по одной из версий, именно эта организация и создала SCP-173 статую. Кроме того, она сама появилась в SCP одной из первых. Потому что самый ранний объект, прямо относящийся к этой организации, это SCP-092, который появился на сайте еще в 2008 году, то есть где-то во время основания SCP как такового. А еще у ТВП довольно необычный и интересный хаб. В нем есть занятный раздел с предложениями различных произведений. В общем, как-то незаслуженно обделили вниманием эту организацию. Но перед началом этого видео я хочу рассказать о паблике этого канала ВК. Сама реклама, да. Но дело, конечно, не только в нем. Он же в описании каждого видео есть. А в том, что народ устроил интересную движуху и создал почти три десятка групп по связанным организациям, а в них происходят какие-то свои события. Кто-то там я видел страйкбол, предлагал, кто-то выставки, кто-то что-то еще. В общем, ищет народ, как бы сделать все путем. На это, как минимум, стоит поглядеть. Ссылку на это все оставлю в описании. Итак, в рассказах, как и в реальном фандоме, ТВП оказывается достаточно старой организацией, которая существует с 1874 года в виде выставки паранормального искусства под названием Сомми Сноус. Девинос Магнификвес. Что, если верить google переводчику значит, стали ли мы красивыми? Эта выставка, которая когда-то появилась в Париже, и с тех пор тайно проводится раз в 10 лет в разных уголках мира, собирая художников, создающих нереальное и запрещенное, самых искушенных ценителей и самых зубастых критиков. Хотя новые объекты, те, что из 5000, например, SCP-4505, предлагают уже другую версию и вообще показывают, что аномальное искусство существовало чуть ли не эпоху Ренессанса, а может даже и раньше, что как бы намекает нам на то, что искусство аномальных артистов имеет природу, отличающуюся от других аномалий, потому что большинство версий SCP-001 предусматривает такой вариант, что аномальные вещи как таковые начали появляться только где-то в конце 19 или начале 20 века. Ну или пятые тысячи объектов не особенно канон. Да и вообще канона нет. Так или иначе, эта секретная выставка собиралась несколько раз. Но в какой-то момент аномальных художников и аномальных артистов постиг кризис жанра. Заели критики, значит, да и вообще творчество пошло не тем путем. Во всей этой истории есть одна большая отсылка на творчество реальных сюрреалистов. Ведь в эпоху, когда появились фотоаппараты и кинокамеры, уже никого не интересовало, насколько хорошо рисует художник. Зачем уметь делать то, что умеет машина, при этом куда медленнее и хуже. Важнее стало, насколько интересно то, что делает художник. На первый план вышел посыл и смысл. Так появился символизм а за ним и сюрреализм. Сюрреалисты интересовались алхимией, магией и прочей мистикой, пытаясь приблизиться в творчестве к рациональной сути бытия. И если подумать, весь SCP на это направлен как фандом, что снова намекает нам на важность ТВП в SCP в принципе. Короче, реальные сюрреалисты считали свое творчество не менее магическим, чем анартисты из ТВП. В то время как всякие классические художники недоумевали, что и зачем они вообще делают, и пытались искать новые смыслы. Так вот, одним из таких разочаровавших художников был человек который подошел к охране зоны 19 и заявил что хочет сдаться со всеми своими аномальными творениями в руки фонда творениями этими оказались scp 092 но это были не картины а аудиодиски после прослушивания которых люди говорят фразу фигасе вот теперь реально все путем те из них кто выживает конечно после прослушивания потому как записи на этих дисках вызывают долгую и мучительную трансформацию тела и ума в результате которой целыми и не вредивыми остаются единицы. Сам этот человек на допросе рассказал, что несмотря на то, что у него целое поместье и музей с цитата идеями лучше, чем ваши, у него не все путем, и все, что он делает, это говно и имитация. То есть сам он пройти всю эту трансформацию к новым смыслам так, чтобы все стало путем, не смог. Далее фонд, следуя названные художниками места, находит множество самых разных предметов, все больше открывающих мир аномального искусства для организации. В одном из заброшенных складов фонта обнаружил заготовку для инсталляции, содержащую табличку с надписью ⁇ Это зеркало от а ты опечатка». Она поступает в каталог фонда как SCP-1207. Суть этой штуки в том, что она отражает то отчаяние, в которое впали эти художники. Каждый, кто посмотрит на нее напрямую, будет считать, что это зеркало, в котором он видит себя уродливым, подмечая каждое несовершенство своего лица. И обязательно придет к мысли, которая всегда выражается в конце высказыванием У меня еще не все путем, после чего начинает всячески активный себя болезненно виды каждый раз оставаясь недовольным результатом. Более радикально поступил создатель SCP-1433. Кассеты, которые вызывают изменения в разуме, не позволяющие воспринимать музыку совсем. В конце концов, как понять, что музыка не путевая, если ее вообще не слышно? Но не все анартисты впали в такое вот уныние. Некоторые в попытке вернуть себе и искусство путевость начали создавать самые разные произведения. Статуи, фильмы, компьютерные игры, просто какие-то совсем абстрактные вещи. Снабжая их припиской теперь все путем. Среди художников ТвП много тех, кто рисует граффити. Кстати, анимация, которая показана в статье scp 1446 это граффити реального художника Блу, который, похоже, тот еще анартист. В целом, смысл этой фразы, которой они все снабжают в свои произведения, предельно прост: сделать такое искусство, чтобы все стало путем. Это стремление это единственное, что объединяет аномальных художников в ТВП. Потому как как таковой организации нет. Есть отдельные группы творческих людей людей, знакомых с аномальным, которые пытаются сделать все путем, что существенно затрудняет фонду борьбу с ними, ведь ТВП это скорее идея, а не конкретные люди. Впрочем, отдельные люди, как персонажи тут тоже есть. Про одного из анартистов ТВП написан целый отдельный канон под названием "Путевая война», в котором вышло уже довольно много рассказов, и прямо сейчас пишется второй сезон. В них рассказывается о Руизе Дешане, артисте, преодолевающем творческий кризис, расправляющимся с критиками, создающим различные смертоносные произведения искусства, по большей части в форме инсталляций. Некоторым даже удается таки найти путевые формы самовыражения. Во всяком случае, они так думают. Например, игра для планшетов, описанная в SCP-1590, которая приводит к тому, что игрок ее завершивший попадает в игровой мир сам. Начинается со слов «Посвящаю Джои, который научил меня так сделать, чтобы все было путем». На то, чему мог научить его этот Джой, как мне показалось, прозрачнее всего намекает SCP-1670. 2. Это мемоген, заразившись которым люди перестают воспринимать информацию не заключенную в рамке а также желают заключить в рамки себя. Само заражение вызывается картинкой с человеком с коробкой на голове, а это отсылает к распространенному в английском языке выражению thinking out the box, то есть если переводить дословно, думать вне коробки. Человек, который думает в коробке, мыслит в рамках идеологии, стереотипов и прочего. Думать вне коробки – это соответственно наоборот. Однако несмотря на такой позитивный посыл, движение это оказывается достаточно агрессивным, и большинство созданий ТВП довольно опасно. Например, SCP-1057 это пустое пространство в виде акулы, которое, будучи выпущенным водоем, начинает есть в нем людей, при том, что автор ехидно снабжает свое произведение комментарием, что страх акулы так же страшен, как и сама акула. Чтобы бороться со всем этим бардаком, SCP создает несколько МОК, которые ищут такие вещи на различных мероприятиях. Например, SCP-1018 обнаруживается МОК и Псилон 23 веда на благотворительном ужине, посвященном людям, страдающим от жажды. Следы деятельности ТВП обнаруживаются также и в барах, клубах, кафе и в других местах. В отличие от своего прародителя выставки Сомми Сноус Дивенус Magnificus. нынешний теперь все путем не стремится сохранять полную секретность и вообще придерживаться каких-то рамок, потому фонду обычно относительно несложно находить новые, связанные с этой организацией объекты. Например, пример, SCP-1074 был изъят с выставки «Кошмар Стендаля», где случился резкий массовый приступ истерии у всех присутствующих сразу. Похожим образом нашли и SCP-1226. Но там уже дошло до того, что посетители жестоко избивали и ели друг друга. Для исследования такого искусства фонд организует отдел художественных аномалий. Ученые фонда придумали делить аномальное искусство на несколько стилей. Реконструкционизм — это когда художники хотят решить ан-артом какую-то социальную, экономическую элитическую проблему. Рекреационизм же просто хочет изменить реальность своей волей. Деконструкционизм хочет эту реальность разрушить без какой-либо замены. И последняя, четвертая форма анарта это креационизм, когда анартисты просто что-то создают. Но в своих изысканиях фонд так и не смог приблизиться к самой сути, потому что суть аномального искусства это сделать так, чтобы теперь все было путем, чего фонд со своим мышлением, не выходящим за пределы коробок, постичь не может. Поэтому группа художников ТВП и отдельные Участники, как правило, остаются неуловимыми для фонда. Всем пока!